что пошло не так. Мне кажется, каналу уже жопа. Я Хазель, может, я как-то уже спекся к этому 21 первому году. И ты сидишь, вообще не понимаешь, вообще, что происходит. Видосы не попадают в рейки, канал реально устаревший уже давно. Просто кто-то это принимает, а кто-то, как я, например, еще пока что не может этого понять. А там, а меня переполняется А нас, везде, в галабе, реактор, хуй, девок, чтоб и Да мой, да мой, да мой. Да Здравствуйте, товарищ администратор. каркал Вот, здравствуйте Короче, меня вот процесс человек был... оскорбил моих родных. меня был РП-процесс, почему-то а не похуй. Да мне тоже похуй в кубе. У меня а был РП-процесс во-вторых, блядь. И в-третьих, возвращайте меня, иначе во я на вас жалобу, сука, накатаю. У блядь, тебя, сука, фридамаг, блядь, сфера РП. О чем нахуй речь? Схуи, хуя, их сугруба Доказать обратное поясни. сможешь, сука. Нет, не сможешь, значит, да, у тебя эти доказать. нарушения. Пездемка, как ты меня игнорируешь на протяжении нескольких недель. Недель? Охуеть. Я ну тебя давай, пока. Пока, Показ... слышу, у сможет, тебя тут РДМщик, блядь. Делать что-то будешь он, с этим? Ну, нет? Помоги мне! Убери его, убери его, моя разборка. Я, сука, сейчас пойду вот достану убери, ластик, я, блядь, со шкафа. И сотру тебя с лица земли, ты меня понял, нет? Я сейчас достану удалитель, блядь, приеду нахуй к тебе, блядь. блядь. Твой нахуй Ростов, блядь, и удалю тебя, блядь, понял? Бальдь, вот так пожалуйста. вот, типа, сука. на кнопочку нажимаешь, блядь, так. Блядь. Чё было? Где этот... Напёрдишь, Алло, товарищ было? администратора, почему Пойдешь, вот подожди, так вот? Подожди. Да. Локинез, подожди, дай у него спрошу. Э, что было? Можешь объяснить? Сам ты, сука, напёрдыш, что-то обзываешь мне, какого ху? Уж мне на меня, как, Ужас, меня не не жалобу подали, это не значит, что меня надо, блять, оскорблять. Это не сука, совсем что ты делаешь? Какую нахуй бабку, блядь? Давай, давай это, объединимся против него, на него жалобу подадим коллективно. Что? Иди отсюда, блядь! У вас админ оскорбляет Ой, мама, игроков. Какого хуя? Какую дичь, ужас, блядь, ужас. на меня ЖБ подали, ужас. ты меня оскорбляешь. Ты что, ненормальный совсем? Что ты делаешь? Ник такой. Какой ник, ник какой, такой? блядь, такой? Его тоже я придумаю, что РП, у тебя ник козел, видел, например. Тебе понравится, я если на я на тебя на так РП. буду называть, нет? У, у, у тебя номер П, ты его ник прочитал, я тебе говорю. себя. Понял? Пока что уважаемый Слышь, а ты, кстати, да, в, в правилах шаришь, да, красава. Охуевший совсем, да, да. слышишь, блядь. Думает администратора, у него профессия, ему вообще РП не писано, может хуйней страдать, да, и оскорблять. Да, оскорблять людей вообще ужас. Пиздец просто. И прикинь, если мы ему что-то скажем, это будет оскорбление администрации. Я в ахуе просто. Ну да, да. Я в ахуе не выживаю. Что надо ему профессию убрать, как вам идея, администраторы? О, Там ты, сука, напёрдыш, блядь. Хватит меня оскорблять. Цветы любят По какой нахуй нон-рп причине, что ты делаешь? ЖБ разберите нормально, хватит мне обзывать, блядь. Цветы любят Реально, жалобу мою нормально разберите. Вот ты вот, наверное, нормальный администратор, иди к нам сюда. Блядь. Блять я, я, я, я, я. Я, я, я нахуй кину ЖБ и ты ее не поймаешь Ты меня слышишь, нет бля. За твой сука язык длинный Переподвыпердышник Нужен переподвыпердыш Переподвыпердыш нужно Переподвыпердыш, давайте Вот сейчас, вот он Я уже в ТГ в предложку тоже закинул Показывай давай они затуп, они затупаем в предложку ТГ, блядь. блядь. А оказывается у меня есть предложка ТГ, да, такая имеется, да, блядь. У нас еще один перепорды. Ты что раздал? Не понимаю. У нас еще один перебор... переподвод. Папа, И меня посадили, папа. А что ты отебнули, да? Что ты делаешь? Ты Он жалов... Опять. Опять. Попал, меня, не не как посадили. у него ник, я не могу Попа. прочитать, мне не видно, у меня вопросики вместо ника, скажи, пожалуйста Переподвыпердыш Переподвыпердыш перепод, перепод, перепод, перепод, И что перепод, это, блядь такое? Что за ник, нахуй? Вы, слушал, ну, типа, под ники себе, знаешь, блядь, пишете? У тебя переподвыпердыш, Ник. У тебя какой ник, пиздец Тебе, короче, привет от моей сестры Лаура ее зовут Передай привет тоже в ответ он идет стрим Короче, Я не веду я стрим, что вы за хуйню гоните? Я не веду стрим Я какой ютуб? А Какой, Короче, блядь, ютуб? Да не веду я стрим, че вы за хуйню гоните. Я, я, я не. Я твою хуйню я только что хочу. Нет, не мою хуйню, ты какую-то другую хуйню включил. Что у тебя за хуйня вообще на компе играет? Не пустим, так лучше б Дору хорошая. дуру слушал. Иди нахуй, сука. Что ты прилез сюда, скажи мне, где она? Я не понял. Шо не понял. Я не понял, что я <смешные> сделал Блять, вами. Да. Блядь, то <смешные> это не садитесь текстрины, ёбаный врон. Как я мешаю? Забаньте его, забаньте этого <смешные> козла, который включил. Еще, еще один текстрины тебе баню. Предупреждение не ровковое. Ладно, извините, пожалуйста. это не я был. Ну короночку, короночку разрывную. Как у него стрим называется? Какую короночку именно? Ну, клоун, клоун знает, ну, а давайте, стрим, короче, а что что-то происходит? Артур. Что? Артур. У кого стрим так Артур. называется? Чего да. а вы в какую-то кидаете? Так кому ты так. рассказываешь? Артур, так, так. Я никому ничего не рассказываю, а ты хочешь рассказывать, у кого-то, блядь, какой-то стрим. Админа. Алло, ёбан. Пиздец, я рандом какой-то, который зашел, скачал звуки скрипки с саундпадом, и вы думаете, что я это он, охуеть. Добрый день. Новая жалоба за то, оскорбляю человека. И, и чё, блять, могу ещё раз? А, так, вопрос. У вас есть... Э это да, тебе, я, видимо, что пизда, сука. Да, Че ты биби, смотришь биби. на меня, отвернись Молчите, я ввожу правила одного микрофона еще раз. Так вы... я вот вы один разговариваю как вы... раз-таки, вот. Между собой не ссоримся, тихо. Смотрите, В смысле не ссоримся? ссоримся? Он на меня жалобу вы... подал, блядь. Хорошо, но не ссориться, не надо, не надо орать. Я да припрос... как тут, блядь, не ссориться? А, У меня РП-процесс был, какого хуя? Хорошо, вы... вопрос к вам. Вы признаете свою вину, чтобы его оскорбили? Нет. Ну, если чё, я могу ещё раз. Я не такие жалобы. Как они Не надо, давай разбираться. ну как они, сука, берут, ломают нахуй контент, блядь. Ну это такой рофл бы сейчас был. Подожди, у меня к тебе есть предложение. Взяли, нахуй, сломали сейчас контент, блядь. сюда. Там чел еще не допер, понимаете? заебался. Верните меня в РП зону. Че я тут делаю? Нет, одно предложение и все. Ты от него не сможешь отказаться играй себе. Блядь, играй себе. Ну не надо другим админам я говорить о том, что не принимаете жалобы, блядь. <связанная> Мне нужна лицензия, короче, на убийство. А, на оружие. И Нет, на не убийство. Не на убий... не на не оружие нахуй нужно. На <связанная> У меня так оружие было. И есть. Пиздец. <связанная> лицензия на оружие <связанная> лохи. Нет. Не, я понимаю. <свят> да нахуй мне на оружие лицензии мне на убийство, дай лицензию, Чтоб я мог, Или короче, ебашить кого-то. Цена вопроса какая. 12 тысяч но это не продается. 12 тысяч но это не продается, нахуй ты цену мне назвал. Нет, нет, нет. Давай бери деньги сейчас. <свят> Блять, я вы, тебе ну, их сейчас в карманы напихаю. Открывай дверь, я тебе сейчас карманы напихаю деньгами. Я не угрожаю, я тебе просто говорю то, что я тебе сейчас полные карманы денег напихаю. За лицензию на убийство, Иди открывай Иди сам нахуй отсюда, дай мне лицензию Открывай, слышишь, мне лицуха нужна У вас уже... Я сейчас, блять, кепку сниму свою Открой нахуй дверь! По башке себе, постучи, блядь. Ебан. А я, блядь, постучусь и а не откроете. Открой дверь. Чё стучишь, блядь? Чё стучишь, блять? Сука, давно по шляпе не получал, не нет? Меня? У меня охуевшая шляпа. А давно получал по ней? Открывай нахуй мне лицензия нужна, слышишь ты? Я нахуй тебе 15 тысяч отдал тогда обратно, давай закидывай. А не Нет. За 15 тысяч, а очки? Нет. За По СБП мне, блядь, переведи обратно 15 тысяч, мне нахуй такая лицензия не нужна. То есть двери открывать он не открывает, на диалог идти не идет, а, вот и сидеть у себя только в кабинете сидит и все. Получается, моткидала. Оружие на лицензию? Мне лицензия на убийство нужна Какое нахуй оружие? Мне так оружие было и без этой лицензии Нахуй мне твоя лицензия на оружие Я тебе не могу дать лицензию Ну себе значит отсюда очередь не занимаем. Иди сам нахуй Я тебе копину разобью в блядь. Убий! Я взял навык на двуручное оружие тебе пиздец у меня две руки бля я тебе напихаю полная ебала пиздюлей уйди нахуй с мэри пошли выскочить. ты сейчас блять выскочишь отсюда прямо нахуй в тюрьму какой-то китаец блять скотаный за некуда меня заказали Блять, я, сука, чё, одиноким стал, если я сирота? Брат, сына, ты банк не банк одинок, иди сюда. Брат, ты не одинок, пойдем со мной. На нас с тобой жалоба. Скорбить не хочу. А чё мы сделаем? Нон РП. Ой. Давай сделаем так, чтобы на РП было у них сейчас. Типа, если нас душить, то мы будем... <с съесть> да не надо никого душить, это, это убийство. Убивать никого не... Короче, давайте вы сейчас своими делами а -а -а. будете заниматься СБГ. А ты тут оставайся. У тебя ствол есть? есть, наверное. Понял. Доставай и грабь его, блядь. Наверняка. А давайте вместе а его закон... грабим, я не против. А это уже похуй. Я не могу а, кто поменять, что да. Да, а кто из них плохой? Ну, плохой? Да нет здесь хороших, ну, понимаешь, брат. По Мы да. тут двое против всех. Мы бьемся в ринге против стаи гиен, запомни. Да, мне почему-то... У меня слеза аж потекла из-за такой речи красивой. Ну чё? Молчи, а что ты бегаешь, чё Действительно, Я бегаю руку, Да, у меня потери случились, моего отца затоптали на митинге. <свят> вот когда все дали за кем-то, какой-то известный дядя, моего отца затоптали. <свят> мне сказали <свят> то, что моего <свят> вообще отца сбила бабка, блять, какая. Пиздец. <свят> Ситуация страшная. Слышь, ты где ты был вот а, все это, кажется, это кажется, своим своим. Где что ты он прятался? Путь? где ты лазил, вообще. И... Я лазил. Я вообще был сейчас на крыше. Нет. На не сколько. сейчас. В общем. Где ты все время вообще ходил все эти годы? Все эти годы. Наверное, дома сидел в компьютере играл. Я добрый по жизни. А -а -а -а. Я не хочу оскорблять никого. И иногда надо оскалить зубы. Вообще, по сути, все судят только по возрасту. Из-за того, что я карта. И что? Гуф, Картавы, но видишь, рэпер какой крутой. Но если И там, как? например, на на начинаешь с кем-то сраться, говорят, иди букву Р, типа, выучи, в том-таком... -то ну, а ты начинаешь специально говорить слова с буквой Р. У -у -у -у. Вот, держи новое, пидроцефал, Да, ты даже спортзу. не знаю, это. Ты... Пидрацифал. Сейчас подожди, я его запишу. Пидрацифал, да или как? Да, смотрите, да, да. Я даю сейчас по семи. Но, 100 но это тысяч, плохое слово, его даёт, просто было. так, но раскидывать нельзя. У него сывермит. Пидрацифал. Это как до кида против некоторых людей. А, есть другой. Записал есть записал еще другой вариант гидрацифал. Это еще более обидно. Гидра. Цифал. Да, гидроцефал. И туда уже добавляешь какие-нибудь прилагательные. Прилагательные на свой вкус, которые еще описывают этого оппонента. Чел, просто в школе нахуй закошмарит, блядь. Да цепляйся нахуй! Меня тут нет. Алё, это какие? паук, не трогайте его! Это паук, это паука на поле! Да не трогайте его! Не трогайте его! В... Алё, блядь, не трогайте его! Это паука на поле! Блядь, <отил»>. я не усмог! <отил> милиционер! Это сингтон, не трогайся! Да, это паука на поле! Артур, хватит устраивать митинги в мире. Пожалуйста, п.с. набор на состав. Паука... Паукия рука... Зато через эту форточку я съебался. Тему. Блять. Ну вот мы и приехали в этот прекрасный город. Можем... Меня все убивать! Да блять, что я сделал? Так, я сюда привожу. Блять, я одну вещь хочу спросить. Сюда вышел, сюда вышел, сюда вышел, сюда вышел, сюда сюда Блять. Блять. <связь> блять. <связь> блять. Ребята, на нас с этого момента проклятия шатающихся обезьян. О, ордур, а? артур, да? Привет. Где моя манта, блядь? А что... Прости, пожалуйста, я не хочу... За, За что? Не надо меня заебывать. Ну... Делал. Артур, ну, дай да, моторку, пожалуйста. По Артур, моторку, пожалуйста. А, Ой, у меня там там, а где ты стреляю снайпер? Что я делал? Вот именно шоу, бля, он, блять, он, бля, этого не делал. Не делал. Пиздец, он бегал Тогда своими делами да, занимался. Я просто занимался чем хотел, блядь. Что я. Брат. Чего тебе? Я хочу кулаки сделать все, что питать. А то Но умеешь ли ты? А как... нужен, ты молчу, ну иди сюда, давай вместе. Зачем вместе? Я сам по себе, ну и он на. Я хочу летать. Одинокий волк, Элисолоба, блядь. Блять, что за мной все увязались? Блядь, давайте рано паровозикам бегать не надо. Ебать, не-не-не, я еще маленький, я не хочу стриптиз смотреть. <связать> Луви, смотри, какой мужичара а пропадает. Можно под себя воспитать, <связать> кстати. Не, я без шуток говорю. Ты можешь его под себя воспитать, и он тебя будет защищать, оберегать, охранять, делать все, что угодно. Все ладно, не хочу. Ой. Я пойду. Я пойду. пойду. У не он, видишь, послушный. Надо домой, идти он Не хочу. Какой-то какой больный с да? Он да, у меня все ноги, блядь. Молчон, молчон. У тебя есть телега? Скажи, пожалуйста. Тобой девочка заинтересовалась. Блять, Всевышний. Не, спасибо, тебе. я еще маленький. Ну я так она дождется, она дождется. Не хочу! Я хочу ну, кастомный скин, ты, да ты, я даже ты, не ул. знаю, как это делать. Ну так ничего разберешься. Разберешься. А, значит, так, ладно, я кастом, всегда кастом, сам сам учился. А, Слышишь, а, вот сейчас мастерство. смотри внимательно, что сейчас упадет на пол. А? У -у -у. Б. Смотри внимательно, что сейчас на пол у тебя упадет. Да, вот сюда смотри. На что работу, я так понял. Там... Нет, Нет, ты того, не приведите, но сможешь брошу брать, плюс еще сможешь Азолотили пацанов Спасибо за долг Это знаешь от кого? <свят> это знаешь, кто тебе подарил? Это боулинг? Вот, бери, бери, бери В боулинг, блять <свят> <свят> <свят> <свят> <свят>. <свят> Знаешь, кто это тебе попросил подарить? Только не говори, что это делать Это та девочка, это от нее подарок Она сказала, она готова ждать и обеспечивать Она может быть твоей мамиком за... Ух Ух, да, ух Это АУД? Вот Девочка, если да, то нет, я. Нет, хочу... нет, это другая Боже, девочка. Ее на сервере здесь нету. Ее на сервере здесь нету, но я видел понял? бы ты ее, ты бы просто в обморок было. Блядь, не надо мне больше ничего. Все, мне делюкса вообще хватает, спавна. Ну все, теперь а. ты самостоятельная боевая единица. Тебя никто не страшит. Спасибо. Да? Все, спасибо всем. Блядь, я заплакал, сука. Это прикольно, да? Сука, первый раз, не уже Приятные игры Вот так вот, Луви Кого ты потеряла? Проебала, пацан Сколько там, час прошел, можем идти дальше хуярить в другую игру А какую другую игру правильно? В ДОТУ Артур, у тебя вообще, конечно, очень нагарный кайфовый стрим, блять. Я сейчас с удовольствием зашел вот эту же человеку блять на кинул бот чисто там пару донатиков начал поделать. Я на работе на вах, там в поселке еще такое. Ну, заебись, у тебя стримчик, конечно, блядь. Я сейчас долго гляну твою. Всем приятного просмотра и, так сказать, приятного аппетита. Когда ты добиваешь крипов, это все равно, что за газ с тормозом нажимаешь. Когда ты в машине едешь, блядь. Ты же нажимаешь газ с тормозом одновременно, блядь. Пожалуйста, не мешай тройке своей. Если парень, у него машины нету, что ты ему объясняешь, вдруг он не знает. Какая жмит, когда брать седаст только. Просто... Сразу На меня напали. Так. Я да, его не смогу побольше. Блять, саппорта надо было брать, а не бхак которые бегают просто голду перед у них. Я да, ебать, черт на черт, блять. Бля, да что там у вас такое, че он тебе сделал? Че, сестру твою выебал или что? Раз, ты так, блядь? Второй раз горит. Он ворует крипов, блять. Вот я почему я должен, блядь, все время сидеть за компом прям, блядь, каться, блять, с тобой бороться за этих ебучих крипов. Так не сиди да, за компом, заебал. Тоже. В чем проблема? Проблема в дазре, блядь. А, понял. Он тебя из-за компании выпускает, или чё? Знаешь, чего он хочет, блядь. Знаешь, зачем он даст Чем ты даст Я пойду стелить Киллу Джанку. Пусть сносят эту вышку, мне, по... мне до пизды дай. До... Ну, просто похуй на нее. Я помощь просил, просил. Мне кто-то дал, не дал. А ты нормальный. Слышь, а если у тебя сейчас вышку застилют, ты меня тоже заебывать будешь? Нет. Как ну, скажете. заебись. А я даже не заметил, что за хук. Заказ вот этот, видать, ты, кажется, это, ну, вангуешь, Да. шахты у меня глаз как в орлах так, дэч да, снайпер снайпер, шахты бля, ты заебал! сидишь в таверне, сиди нахуй молча чё ты мне мозги ебёшь, блядь потому что ты робот не наживай я б тебе нахуй на голову нажал, блядь знаешь, что я сделал? Ты б нихуя не настрял. сделал, ты б только сидел, пиздел, как всю линию, блядь. Я бы тебе в рот насрал. А, Нет. понятно, блядь. Недержание, долбоеб. Иди хукать учись, блядь. Отсталый. И тверд, Отсталый, блядь. закрой ебало, сам. Да, блядь. да, да, да, да. Расскажешь, блядь. Блять, бедный дазл, как он нахуй с тобой стоял, просто пиздец. Солнце, ты как себя нормально чувствуешь на дазле? Или ты себе собеседника, блядь, искал всю игру 16 минут? КП будет кончаться и кинешь крест, пожалуйста. Эй, чё? Я в шоке. Шов в шоке, у него маны Вся нету. Какой он крест? Нахуй у него маны сначала, нету, да, блять, ты слепой дебил. Он, была, он мог мне сначала крест дать, понимаешь? Пиздец! Он тебе ману откуда, блять, потом и, и генерирует. Зачем не блять, Непробиваемый долбоеб. За закрой на крест, нахуй ебало хватило, Ты, сука, блять. даже не смотришь, сколько у него ресурсов, блядь Сколько можно, нахуй, эту хуйню слушать его на крест, он Да нету у него, блядь, маны, ты слышишь, меня нет? Ты посмотри, сколько mm -hmm. маны крест требует и, и сколько долбоёб. вейв, блядь Ты, долбоеб, видимо, Долбо, хорошо, ты не... давай логически, давай логически. логически С тобой, блядь, логически? Каким нахуй образом? Ты отсталый, сука, башкой не работаешь Какая нахуй логика тебе, придурок, блядь? Дал хил, а него маны не хватит, 90 ну, блядь. маны требует да, хилка, блять, а 140 сорок крест, и придурок, у него не хватало на крест, блять. У него еще маны была, у него красных лес не хватало, понимаешь? Ты вместо того, чтобы, блядь, на меду дрочить бегать, за лупи своей блядской ковыряться, вонючий, пришел бы, сука, в лес или на топ, когда мы дрались бы. Слушай, а зачем есть так. Слушай, а зачем? Я Если вы... не зачем, Нет, иди сейчас. нахуй отсюда из игры. В и не пизди больше ничего в микрофон. Отстал и сука, хуеплт. Просто быдло вонючья. Да, быдло вонючая, пиздец. Ну, Это что единственное, что ты можешь сказать, блядь, да? Че завтыкал-то, блядь, придурок. Ну, она правда же не обижается. На какую нахуй, правду? Что ты несешь, блядь, идиот? Выдло, Держи, как... Быдло, Держи, быдло, было быдло общался, Ты, сука, мозги сидишь, ебешь 20 минут, блядь То мне, то дазлу Какого хуя я должен эту дрочь, блядь, терпеть Следую на водке. Следую на водке, нахуй. Отстрел Спаун килл нарушил, ну, что поделать А, против нас нага Понятно. Да не, мы всрали Мы всрали если ты на арке не первый раз играешь, то легко выставишь мид. Кто? Кто стоит? Кто стоит? Вайпер, скорее всего, либо Нага. Но у меня... И тех, тех, игр, тех, игр 20. Здорово, Артурчик. Сможешь что-то сделать, оценку трейлера сервера? Ну, у, О, у меня подсинкер, но... это фри игра была. О, Почему бы и так, да, да, да, да, конечно. скинь следующий донат. Да, Должен быть изи мид. У тебя войт в миду? А! С кайфиком буду стоять Охуенно, спасибо а, Спасибо, а я как буду сейчас домик фармить? С кайфиком я сейчас, кажется, блять, пофармлю Можешь их пытаться как-то заебывать Мне фармить надо домик Ну ты ебанутый, что ты делаешь? Дай мне домик нафармить, потом фармить, сколько влезет Пиздец. Лучше бы ты сука крипов денайл, блядь, долбоёб. Ну ты чё, бля, делаешь? Ты русский, нет? Сколько тебя просить можно? Как он войду мид в ебало? Вот, Интересно. Там нага на фарме. Мне до да пизды. Мне фарма там не дали. Я ничего не буду делать в Чел, блять, знает то, что у него в тиме Люкан, которому нужен фарм, пиздец. Он ничего не делает для того, чтобы его обеспечить. В общем, не знаю, на самом деле, хорошо, плохо, хуево я отыграл в этой игре. На стриме, кто смотрел, тот помнит. Фарма я никакого нормального не получил на линии. Все, что я должен был нафармить, у меня спиздил мой типа саппорт. Это первое. На миду у нас стоял АРК против Вайда, и он въебал войду мид. Мало того, что он въебал мид войду, так он не дал еще ни одной помощи на топ, где мы стояли с белкой против Наги, а также ВД. В итоге Нага осталась на фрифарме, а мы в файтах огребали раз за разом. Через пару-тройку пиздюлей я понял, то, что в файтах нет никакого мне смысла участвовать, потому что я очень-очень ватный, без БКБ, у меня просто какой-то один домик и сапог. Было принято гениальное, но в то же время бесполезнейшее решение пытаться что-то подпушивать, когда нас щемят уже на ХГ. И вуаля, кто же мне попался в команде: Ебучий учитель на Аркварде, который въебал мид в айду и учит меня, что мне нужно делать и оценивает мою игру. Заебись. А где люкан, хой? Зачем ты пушишь? Нам, блять, брон сносят. Еще чё, ты реально? Ну что ты делаешь на люкане? я блять снес Стань, сторону, которую вы не могли 60 минут нахуй снести нормально все. у тебя нет? да красава, сейчас мегакрипов крипов сделать, что дальше делать будешь? да мне как бы уже похуй на мега крипов, мы нихуя сделать не можем ну хочешь это делать, мы реально бы ебали эту игру то есть блять поедите, да что ты делал? Да, красава. Ладно. А что ты, блядь, сделал? Сука, дрочишься? 60 я лет до сих пор не можешь вообще сделать. Я да? сказать, я нихуя не сделал. Да, а что ты, что пиздец, ты сделал, да, давай? Что ты, что ты сделал? Дал три стороны стести. Прокушал нахуй мин, блядь, это... Ну что да, ты, пропушил? Именно, да, ты, да. Блядь, ты пропушил? Ты, блядь, пропушил? Ты 60 минут не было. можешь заковырять нахуй 1304, Т3, блядь, который 404, блядь, я 404. тебе 404. пробил еще через Т2, блядь. Я снес нахуй сторону, которую ты не Бай, можешь просилить да ну просилить если никогда, я залезу кушать, нам идут ломать трон, я иду я дефать иду трон. Что Там я сделаю в замесе, давай ДФ, расскажи. И... расскажи. мне, что я сделаю в замесе. А, а что ты сделаешь? Ну конечно, блядь, ты нихуя не сделал. Вот именно, блядь, я пойду кушать в таком случае несешь какую-то да, парень на арке зачем спорить зачем ты въебал войду? ну в принципе блять а подожди войд на меду стоял я правильно понимаю пиздец ты когда против вайда выстоишь в меду, тогда будешь ебалы открывать дебил пошел нахуй пошел нахуй блять это все что ты можешь сказать ты вайду мид въебал от столы и что и что действительно ты сука на арке вайду въебал дядя так и... что, нахуй, какая разница, блядь? Действительно, какая разница? Блядь, ты въебал мид челику, персонаж которого требует кучу вещей в начале. Ебал, уже играем, ты въебал мид челу, у которого вообще нужна куча вещей, чтобы выиграть игру. Закрой ебало, недоразвитый, все. Всё, нахуй пошел. Да, нахуй пошел. блядь. Я же говорю, когда мид научишься стоять на арке, тогда будешь ебало открывать. Хорошо. Отсталый. Ну и, конечно же, закономерный итог. Мы всрали.